здравствуйте всем добро пожаловать в моем канале меня зовут давид Понтиш. я из анголы сегодня я расскажу вам изучение русского языка теперь что я здесь живу в москве в россии и как это было когда я, я жил в моей стране ангола поехали Итак, уже пять месяцев прошло, так быстро, быстро, быстро. Когда я прилетел здесь в Россию, ну вот, когда я сказал раньше, я я начинал изучение русского языка, когда я был в моей стране, в Анголе. И теперь, что я уже здесь в России, уже прошло пять месяцев. Я чувствую, что я, я не так хорошо говорю, потому что когда я бил в моей стране, я больше, э, у меня бил как много времени, но здесь, э, в России, у меня нет много времени, э, потому что я работаю и тоже учусь в университет. Тогда я думаю, что когда я бил в моей стране, я больше или я много занимался, но... Теперь, что я здесь, в России, я не так, у меня не так много времени, чтобы э, изучать русский, русский язык. Э, вот это, конечно, сейчас я могу говорить, э, я, я говорил по-русски, но это не как я хотел э, говорить, это не как я, как я ждал э, говорить, когда я бы прилетел в, в Россию. Ну вот... Э, Бывает. <laughs> я просто надеюсь улучшить мой русский язык, потому что я так много, так немного говорю по-русски здесь, в России. Потому что я много говорю по-английски с друзьями на работе. Я работаю, и там мне нужно по-английски говорить. И думаю, что Поэтому я не так хорошо говорю по-русски, потому что а, у меня нет времени, чтобы а, изучать или заниматься что-то, не знаю. И больше говорю по-английски или французски, и испанский тоже, но по-английски, по-русски не так говорю. Может быть, иногда я говорю с кем-то, но может быть просто за да, 2 три минут, но могу сказать, что больше говорю по-английски, потому что много людей с детства в России говорят по-английски, а в университете, а, а, университете а, мои, а, мои друзья, они тоже а, говорят по-английски, потому что я знаю, что Uh, они говорят тоже по-русски, но uh, для, того, для того что я знаю, что они тоже по-английски говорят. Я свободно говорю по-английски, они свободно uh, говорят по-английски, тогда я чувствую, что я должен говорить по-английски и так далее. Ну um, я думаю, что um, мне нужно времени. Uh, мне нужно время, чтобы улучшить мой русский язык. Но это просто не что я ждал, когда я был в моей стране. Я, я, я думал, что когда я бы прилетел в, в Россию, я бы лучше говорил а, по-русски. Но вот я не так хорошо говорил, не как я хотел, не как я ждал. Ну хорошо, бывает, жизни. Я просто надеюсь в прошлом месяцев луччит э, мой русский язык э, говорит больше и может быть работать э, как работать э, на русском языке как на, найти работу э, на котором, на котором мне нужно говорить по-русски тогда будет я думаю что будет лучше мне будет нужно говорить по-русски чтобы работать и я думаю что будет как уит мой русский язык. И, конечно, когда я хожу в университет, конечно, у меня много друзей тоже, которые... Они, они русские, которые по-русски говорят. Но это просто, что когда я в университете, я больше слушаю и немного говорю. Для того, что я слушаю на лекции, я слушаю, что учитель говорит и так далее. И, и думал просто то, так это и, может быть я что-то говорил э, с кем-то э, разговариваю, но не так много, может быть за, за 3-2 минуты все ну вот, бывает я просто надеюсь что в будущем буду как, э, так хорошо, как я хотел говорить, как носителя языка и так ну спасибо вам большое что <laughs> пос, посмотрит вот это это видео я просто хотел сказать просто хотел э, э, рассказать как э, идет мое, мое изучение русского языка здесь в россии я знаю что когда я был в моей стране было очень лучше э, было лучше потому что я очень хотел Uh, прилетит uh, сюда uh, я хотел прилететь сюда как уже говорить по-русски как много yeah. не знаю как сказать вот это ну вот ну просто просто надеюсь что в будущем я хорошо я буду хорошо говорить по-русски Итак, спасибо вам большое и увидимся на следующем.